С чего начать подготовку к марафону? Кажется банальный вопрос, но тем не менее стоит уделить этому внимание. Есть люди, у которых возникает мысль пробежать свой первый марафон, но внутри как бы стопроцентного и жесткого решения о том, что я это сделаю, не принято. И в зависимости от этого Достижение цели пробежать свой первый марафон может постепенно-постепенно откладываться на неопределенный срок Итак, первый шаг, который приблизит тебя к преодолению твоей первой марафонской дистанции Тебе в первую очередь нужно зарегистрироваться на какой-либо марафон Зарегистрироваться, что я имею в виду? Тебе нужно заплатить деньги за регистрацию в марафоне. Важно, чтобы ты заплатил деньги и сделал так как можно раньше. Почему? Потому что если ты заплатил деньги, это уже накладывает на тебя определенные обязательства. А если у тебя есть обязательства, то ты с большей вероятностью их выполнишь в том случае, если ты за это что-то заплатил. То есть для тебя это более ценно. И еще лучше, если ты расскажешь о том, что ты участвуешь в марафоне нескольким своим друзьям. Если и в твоем окружении еще кто-то бегает, будет круто, если вы вместе будете готовиться к марафону. Это вас поддержит, потому что на, в процессе подготовки к марафону реально могут возникать а, сложности. Может быть морально тяжело, и поддержка со стороны это очень важный фактор, который приблизит тебя к твоей цели. Итак, что нужно сделать сейчас? После того, как ты досмотришь это видео, в описании под видео ты найдешь список 20 а, можно сказать, самых популярных марафонов, которые э, доступны на русскоязычном пространстве и ближайшем зарубежье. Заходишь на сайт любого из них, смотришь, что тебе больше всего подходит по цене, по времени проведения, по месту расположения и регистрируешься. Это будет твоим первым шагом. И важно, чтобы ты заплатил деньги. Я сейчас не пропагандирую какой-то конкретный марафон. Я говорю, что тебе важно это сделать. Почему? Потому что заплаченные деньги увеличивают твой шанс в достижении этой цели. А как у меня было заплачено деньгами, это был уже мой не первый марафон, который я бежал Киевский марафон, то есть я -то к нему готовился и получается, что то есть готовился, готовился, готовился, и в принципе как-то большого желания у меня уже ближе к подготовке я был морально истощен бежать уже не было. И получается еще так, что нужно решить ряд вопросов медицинскую справку об этом мы поговорим тоже в следующих видео. И я Проспал, то, что называется, провтыкал Время окончания регистрации То есть я начал, захотел зарегистрироваться слишком поздно Потому что я до конца еще не был уверен, буду я бежать или не буду Именно поэтому я сейчас акцентирую внимание на том, что лучше зарегистрироваться как можно раньше и заплатить деньги Потому что киевского марафона я знал дату И у меня было такое ощущение Это был, не, повторюсь, не первый мой марафон И такого вот азарта, как на первый марафон То есть такого особого вызова у меня не было У меня был вызов на этот марафон улучшить свой результат В принципе, что я и сделал но я начал регистрироваться там за 5 дней или за три дня но регистрация как уже оказалась закрыта но всегда есть те люди которые регистрируются заранее но мне удалось перекупить э, стартовый номер я был в числе участников был доволен и что происходит тут мне пишет еще один человек э, еще один э, человек который говорит дружище можешь забрать мой стартовый номер бесплатно я тебе его так и даю и я расстроился потому что я только что заплатил Деньги а здесь мне предлагают бесплатно, как бы деньги я вернуть уже не могу, а второй номер мне просто ни к чему. Ну, я походил немного так расстроенный, там, час, второй, ну, думаю, ну и ладно, ну, значит, не так нужно. И тут наступает этот 9 октября, было 2016 год, наступает этот день, я просыпаюсь, это было, наверное, около 5, то есть, может, полшестого утра, смотрю за окно, за окном 6 градусов сильнейший ветер, дождь, ну, в общем, погода, то, что мягко говорится, нелетная, и я понимаю, что я не хочу бежать в такую погоду, реально, не хочу, несмотря на то, что я потратил много времени на подготовку, я не хочу, не первый мой марафон, типа, чего мне вот, чего, ну, не, не, не доставляет мне удовольствия то, что я вижу за окном бегать в такую погоду по лужам, по дождю, по ветру, но я вспоминаю, что я заплатил за него деньги, я поднимаюсь еду иду на старт, и реально, если бы я не заплатил за него деньги, я, не, я бы не побежал. И я был в конечном итоге очень счастлив, что я побежал, очень был счастлив, что я заплатил эти деньги, потому что это был очень крутой экспириенс, то, что называется. Это была реально сложная трасса, дождь, ветер, лужи. В Киеве рельеф еще не очень гладкий, горки, перепады. Это был крутой марафон, я улучшил, улучшил свой результат приблизительно на 5 минут с предыдущего, и для меня это было круто, и я был доволен. Так что, друзья, после просмотра этого видео, загляните в его описание, выберите тот марафон, который вам больше всего подходит, и зарегистрируйтесь на него. И желательно расскажите друзьям, потому что это еще усилит ваши обязательства перед самим собой и перед другими людьми и подстегнет вас тогда, когда вам будет морально сложно. Если видео было полезно, ставьте лайк. Буду вас видеть рад среди подписчиков своего канала. До встречи в новых видео. Пока!